Почему люди не мудреют от книг? Есть на Востоке такое выражение. Какому ослу легче идти в гору? С книгами или без книг? Многие изображают вот это, эту роль этого животного. Нагружаются книгами и пытаются идти в гору. Пытаются идти в, в, для улучшения жизни в гору. Тяжело идти. Потому что книги, они тяжелые. Это как одна женщина, я спрашиваю, что вы читаете? Она говорит, теорию относительности Эйнштейна. А пришла с проблемой, нет семьи, уже 40 лет, нет детей. Ну, в общем, ну вот такая вот картина. Я говорю, зачем вы связываетесь с этим человеком? Он давно уже умер. Эйнштейн, я имею в виду. То есть надо что-то более живое в свой круг вводить. Зачем вы это читаете-то? Она говорит, мне интересно. И вы знаете, вот этот вот э, ответ, мне интересно, он часто звучит. Что ты, э, что ты погрузилась в смартфон? А мне интересно. А что из этого получится? Ну, самое первое, что получается, это потеря времени. Очень малый объем того, что вы вкладываете в смартфон, возвращается вам в виде полезных каких-то действий. Очень малый объем, согласитесь. Я думаю, все согласны. С книгами, с книгами несколько другая картина. Все-таки книги, в отличие от смартфона, где короткие зарисовки и довольно много, если вы, допустим, какой-то один пост какого-то одного мастера там или кого-то прочитали, и на этом остановились. И весь день у вас этот пост внутри что-то бы творил. Производил какую-то бы работу. Это одно. Но если вы за этим постом еще проглатываете еще несколько десятков разных роликов, постов и так далее, то, согласитесь, все сливается в единый фон, шумовой фон, и толку от этого нет. Мудреть с помощью интернета бесполезно. Это я сразу первым То есть это исключено. То есть надо это понять. Это наоборот деградация. Это тоже нужно понять. Вы думаете, вы развиваетесь? Вы думаете, посмотрели что-то, там узнали, и од... Ой, там, о, какое я узнала, какую вещь, и что, куда эту вещь засунуть, в какое место, чтобы она принесла пользу. То есть, это не развитие. Ну, в крайнем случае, это развитие только в каком-то одном, например, потребительство. Что-то найти, там, что-то где-то купить. О, там то-то, то-то увидел. Это... То есть в направлении раз... потребительства может быть развитие. Другое дело, когда ты смотришь какие-то целенаправленно курсы, какие-то э, семинары там, и так далее, вебинары. Это другой вопрос. Здесь под задачу ты находишь какой-то ответ. Но для этого... В этом-то и плюс интернета, что ты можешь для себя, для, своей, для своего развития ты можешь найти что-то важное для себя и вырасти на этом. Вот это да, вырасти. Но ты получишь знания. Но мудрость – это другое. Если интернет используют, то только для развития своего. Причем развития глубокого. Не развития объема информации, увеличение объема информации. Какая разница, ты с книгами идешь этот, это животное вверх, или с огромным объемом вот этих постов, там, под, подписок, чатов и так далее, и так далее. Это что же? Тот же груз. Тот же ментальный груз. Что происходит с книгами с книгами? Когда ты читаешь книгу, ты входишь в пространство, созданное автором, и это пространство куда-то ведет, что-то несет такое, цельное, какую-то картину, какую-то зарисовку там, жизни, кусочек жизни, или там роман, там, большое количество героев, ну, неважно. То есть, что-то, есть какая-то последовательность, есть какое-то движение в одном направлении. Пусть это будет много героев, там, но тем не менее все идет к какому-то логическому концу, какой-то идее красной линии, которая идет по, по этой книге. То есть ты все равно в каком-то едином процессе, не в рваном, как один пост, второй пост, один чат, третий чат, а ты в каком-то процессе. Поэтому в книге книга это, хороша именно этим, что ты включаешься, погружаешься и начинаешь отчасти проживать, проживать какие-то фрагменты, что-то э, примерять к себе, о чем-то задумываться, появляются какие-то э, мысли, чувства. То есть ты здесь более глубокое погружение. В этом ценность книги, ценность книги. Но все равно мудрость от чтения книг действительно проявляется очень редко. Почему? Может, но очень редко. Почему? Вспомним определение мудрости в словаре Ожегова. Это вот в сорок пятом году выпущенный словарь Ожегова словарь русского языка. Говорится, что мудрость это ум, обратите внимание, ум, знание, опыт, это мудрость. Совершенно не соответствует это определение мудрости. Истинному значению мудрости. Почему? В советское время убрали духовную составляющую. Потому что у Даля, Даль, который на сто лет ранее написал, составил словарь русского языка, чем Ожигов, я имею в виду, вот, у него определение мудрости другое. Ну, там он длинный, я его сократил до четкого понимания. Мудрость – это ум, наполненный любовью. Я просто вот сократил все, он там витиевато все написал, но по сути он написал именно о духовной составляющей. Что без духовной составляющей ум не может стать мудростью. Ум, наполненный любовью. Вот тогда мудрость то что в этом случае когда твой ум наполнен любовью эти энергии любви ум выводит на высокий уровень на высокий уровень звучания и он соединяется с вот этим квантовым пространством как сейчас уже научно термин есть квантовое пространство раньше говорили там хроника акаша там информационное поле сейчас квантовое пространство ну хорошо пусть квантовое пространство. Соединяешься, и ты вот с помощью этих высоких энергий любви соединяешься в этом пространстве, с этим пространством, и ты получаешь любую информацию. Вот тебе надо сейчас, ты этого не знал. Это не знание, опыт. Но ты разговариваешь с человеком, он говорит какую-то мысль, тебе нужно ответить, а ты соединен с этим пространством. И тебе приходит замечательный ответ. Ответ. Вот сегодня мы уже беседовали с одним участником нашей встречи. Он рассказывает, вот, э, мы с ним ездили на Байкал, на Байкале была у нас здравница отношений. Это глубокое погружение, раскрытие. Человек бизнесмен, и он, в общем-то, вошел первый раз в такую глубину. В этой глубине он прикоснулся вот к этому состоянию. Его ум проложил канал вот на этой здравомой соотношении, соединил его с этим высоким пространством, с, этой, с этим квантовым полем. И он говорит, я не пойму, я начинаю с людьми беседовать, но я вижу, чувствую, что ему надо сказать. Я говорю, они, они в восторге от того, что я говорю. Я попадаю в точку, я попадаю в десятку в этом разговоре. Вот это и есть мудрость когда ум наполнен любовью, он соединяется с квантовым пространством, и человек имеет ответ практически на любой вопрос. Я скажу про себя. Я в любой аудитории, аудитории были разные, самая большая аудитория была, это более 2000 человек, это в Киеве. И я отвечал на все вопросы, там получилось так, мне нужно было, то есть за мной докладчик, который должен был за мной идти, он опоздал, точнее, его самолет задержали, и он прилетел на полтора или два часа позже, и я должен был эту паузу заполнять. И я кроме своего, своего времени еще часа два с половиной там еще отвечал на вопросы, и отвечал на все вопросы, на все вопросы, любые вопросы. Почему? Потому что в этом соединении в этом состоянии, когда ум наполнен любовью, ты имеешь ответы на все вопросы. И вот сейчас э, в здравнице отношений я добился того, что человек соединяется с этим квантовым полем. Он наполняется любовью и соединяется с этим квантовым полем. И он имеет ответы на все вопросы. Это действительно... Великое дело. Вот это и есть мудрость. Теперь вы понимаете, почему при прочтении книг и даже большого количества книг вот эта мудрость приходит, но крупицами. Приходит в недостаточном объеме для жизни. Она ну, фрагментальна. Что-то... Что-то знаешь, что-то не знаешь. То есть, ты не можешь вот так быть цельно, так цельно видеть мир, цельно отвечать на все вопросы жизни. Но, но книга готовит человека к этому. Особенно, если книга мудрая. Там обязательно звучит, звучит любовь. Мудрая книга всегда наполнена любовью. Есть умные книги. Есть, ну, бульварные книги, те, которые, ну, просто для того, чтобы э, убить время. Вот это, знаете, это приключения, там, прочее, вот все это э, дешевые вот эти романы. Это бульварная часть. А есть умные книги, которые действительно развивают интеллект, дают знания и так далее, и так далее. А есть мудрые книги. Вот в мудрых книгах обязательно вы чувствуете, вы чувствуете присутствие любви, вы читаете, и вы включаетесь в этот процесс чувствования любви, вы наполняетесь любовью, вы соединяетесь с любовью, и ваш, ваш ум начинает преображаться в мудрость. Вот такие книги, их немного, их значительно меньше. Их 10% от всего объема книг. Но они есть, эти книги. И вот такие книги надо читать. Такие книги выводят тебя на другой уровень. знанию, вы знаете, ну... Школьного курса, там, ну может быть, еще чуть дальше. Институтский, э, институтский объем знаний я не беру, потому что он в основном специфический. он Там специальность дается, которая чаще всего даже и потом не используется. Вот. Но все-таки это специальные знания. Вот школьный курс, он такой разнообразный, как-то ты знакомишься с жизнью, с окружающим миром. ты, В общем-то, здесь есть какой-то набор определенных знаний. Так вот, школьного курса достаточно, чтобы быть мудрым. Говорю такие вещи, да? Достаточно, чтобы быть мудрым. Если ты раскрыл сердце, если ты наполнился любовью, то в этом случае ты имеешь базу Особенно прежняя школьная программа. А у меня, например, школьная программа, она расширялась за счет всей школьной библиотеки, которую я там перечитал, там, там, и так далее, и так далее. Через общение. То есть это все, это все базовые знания жизни. Так вот, вот, на, вот это все, если наполнить любовью, то в этом случае ты действительно будешь мудрым, не имея даже каких-то высоких званий научных, там, достижений научных, каких-то там званий и, и палетов э, академика там, и так далее, ты будешь мудрее его, мудрее академика. Он знающий человек, он умный человек, а ты мудрее. Это разные вещи. Поэтому... Я не отрицаю того, что через книгу можно стать мудрым. Но иногда, чтобы стать мудрым через книгу, нужно, во-первых, перелопатить огромный объем руды, точнее, породы, чтобы выбрать какой-то небольшой, найти небольшой объем необходимого какого-то элемента. Огромный объем. Это не совсем правильно. Но это когда ты идешь вот умным путем и развиваешь, и читаешь через ум. Ты перелопачиваешь, ты вот по крупицам собираешь, собираешь, собираешь. Потом набралась какая-то критическая масса, и ты перешел в какое-то новое состояние ума более высокого и где-то даже какого-то элемента мудрости. Но если ты обладаешь вот этим состоянием ума, наполненного любовью. А что это значит? Это значит, ты с любовью относишься к миру, к людям, к себе, к жизни. Ты все принимаешь, ну и так далее. Но с любовью. Ты любишь этот мир, этих людей. В твоем окружении нет негативных людей. То есть ты вот так принимаешь. Это и есть высокая степень любви. Так вот, если в тебе ум наполнен любовью, то ты начинаешь читать книгу, и она тебе открывается совершенно другим объемом. Совершенно другим объемом. Ты обретаешь такое состояние мудрости, что тебе открываются более глубокие даже вещи, чем те, которые там, о которых там написано. То есть, и ты находишь какие-то новые слои, как два человека прочитали одну и ту же книгу, и у них разные впечатления. Разные, как, разве там об этом написано? Да, написано. Где? Ищут, не находят. А это не написано. Это через свою мудрость другой человек просто почувствовал эту глубину, и ему открылось другая глубина этой, другой слой мыслей, чувств, энергии, которые в этой книге есть. У меня было несколько раз таких случаев, когда я начинаю читать книгу какого-то автора. Это было вот раньше. Сейчас я, к сожалению, вообще не читаю. Могу объяснить, почему? Но это потом, если надо, вопрос зададите. Так вот, когда я читал начинал читать какого-то автора, я буквально иногда на первой странице я прочитал, я откладываю книгу и пишу свою книгу. Несколько раз так было. Раза три-четыре точно. То есть я вошел в это поле, я понял замысел мастера этого, автора этой книги. И у меня открылось свое видение этого вопроса. То есть, моя мудрость позволила увидеть глубину, глубину, гораздо большую, чем думал автор. Автор написал свое, но он написал и расставил акценты, и вложил энергии такие, которые во мне вызвали соответствующую реакцию, и я выдал книгу даже на другую тему, не то, что автор написал. Нет, другая тема, но эта тема пробудилась именно через эту книгу. Это действительно, это вполне реально, это такое может быть. Потому что ты погружаешься в такую глубину этой книги. Вот теологи, то есть те, которые изучают э, э, религиозные науки, э, теологи, вот они э, спорят о том, сколько же информационных слоев у Библии. Ну, это книга известная весь мир, и там же все иносказательно, там все через притчи и так далее. То есть прямых таких фактов факты есть, но в основном вот что-то. Там много слоев, и ты каждый раз читая, ты находишь там новые глубины. Спорят, кто говорит пять слоев информации можно найти, кто там семь. Спорить бесполезно. Это зависит от того, от читающего. Кто-то там, кроме одного слоя вот того, что там написано дословно, вот это, он прочитает больше, он ничего не возьмет. А кто-то возьмет такую глубину, которой там даже и не написано. Но через этот канал он выходит вот в это квантовое пространство и вообще может написать новую Библию. Понимаете? Вот э, такое э, вступление, что ли, к теме э, книга и мудрость. Я бы так, наверное, назвал. Все-таки через книгу можно мудреть, но если ты читаешь с любовью. Почему же большая часть людей вот изображают того, кто идет в гору с книгами? Помните? Не забыли еще, кто идет там в гору с книгами? Так вот, почему? Потому что читают с закрытым сердцем. Потому что Раскрывают, ищут, точнее, ищут знания, а не состояния. Раскрывают свою ментальную, вот вот, ментальную сферу, расширяют сознание, но не, не наполняют его любовью. И в этом случае просто получается то, что получается. Это, вот, для того, чтобы это как-то, э, вот этот объем знаний, вот эти вот э, все книги, с которыми ты идешь в гору, и они тебе, тебя только нагружают, чтобы они превратились превратились в мудрость, и уже тебе ты не идешь в гору, а ты взлетаешь в эту гору. Они уже не груз, который тебя загружает, ты с трудом тащишь эти книги, а это как воздушные шары, которые тебя поднимают на любую вершину. Вот, вот, в это состояние, в это состояние может перейти каждый, Прератив свой объем информации, наработанный, начитанный, наслушанный, навиденный. Вот эту вот подъемную силу подъемную, мощную силу, которая выведет на другой уровень. Каждый это может сделать. Но через раскрытие сердца. Но через тот процесс, который идет обязательно через любовь. Процесс, в котором обязательно присутствует энергия любви. Причем в большом количестве. И чем больше количество любви, тем... Больший объем информации может превратиться в мудрость. А, соответственно, мудрость – это уже и другое качество жизни. Вот опираясь, вот это все зная, понимая, я на этом построил все свои э, продукты. Во-первых, книги. Но лучшее все-таки в книгах есть, в книгах любовь есть – и зачастую какие-то азы мудрости через книги приобретаются. Но все-таки мой основной инструмент дарения мудрости, приведения в состояние мудрости – это мои очные мероприятия. Очные мероприятия, которые творят совершенно другой процесс. Здесь происходит не только Передача любви вот, через слова, через общение глазами, через объятия и так далее. Происходит изменение астрального поля, астрального тела человека. То есть он выходит из общения, вот вы сегодня выйдете из этого общения, вы уже выйдете другими. Ваше астральное тело Астральное тело будет другим, гарантированно, уже это проверено. Как бы вы ни закрывались, это бесполезно, астральное тело все равно ваше изменится. Вы попали, как я говорю в таком случае, хотите того или нет, но это происходит. Так вот, и кроме того, конечно же, вот при таком общении, если еще используются практики, медитации при очном общении. Здесь, тем более, уже нет вариантов не измениться. Осенью проводил, да, осенью проводил поток жизни в Казахстане. По-моему, в ноябре ну где-то так. Кстати, анекдотичный случай скажем. Летим, лечу тот же Казахстан на тренинг из Москвы рядом сидит женщина. Разговорились. Она говорит, лечу к Некрасову. <свят> я, говорю, а кто, я говорю, а кто такой? Она не знает, а кто такой? Это психолог. Мне дочь сказала, <свят> дочь меня отправила <свят> и это, <свят> сказала, что он обязательно поможет лети. Я говорю, а в чем вам нужно помочь-то? Это я скажу саму, самому некрасу. Но потом мы познакомились, все, то есть она и вот первая встреча, и каждый там общ... рассказывает, зачем он приехал, и она говорит, я не могу продать дом, и дочь сказала, езжай к некрасу. Ты дом продашь. Представляете, из Москвы в Казахстан. И вы знаете, знаете что происходит? Мы сидим, там представляются, люди представляются, но ну, пока круг проходит после нее, она вдруг дом продали. Но там сложнее ситуация. Там вообще-то, вообще я разобрался с этой, я, ну, я понимал, что не ради дома женщина приехала. Там много тараханов у нее самой, но главное это то, что дочь ее отправила ее, а нужно было ей самой приехать. И так мир выстроил, что дочь нас встретила в аэропорту, когда мы назад прилетели. Я ее увидел и почувствовал, а ей, у нее очень плохой был. В общем, будущее было закрыто. И я ее быстренько на консультацию. То есть, в общем, ради нее мать ездила, по сути. Понимаете? Вот какая комбинация. Ну, то, что она приехала, чтобы продать дом, это, конечно, первый раз такое. Ну, ладно, я про другую женщину рассказываю. Была женщина, там одна женщина приехала из Узбекистана. То есть, в Казахстане я провожу, она через границу, там недалеко. Плохо говорит по-русски. Ей уже за 60. Дома там кошмар, с мужем не живут. Ну, в смысле, в одном доме, в одном пространстве существует и все. По сути. И вот она, я к чему все рассказываю? Но она стремилась. Ей сказали дети. Мама, ты хочешь, чтобы мы были счастливы? Хочу. Вот езжай к Некрасу и получай от него все, что можно. И вот она получала все, что можно. Она, буквально, она села рядом со мной. Она плохо понимала и просила разъяснения. И пока она не поймет, она не отцепится. И я ей уделял внимание достаточно много. Но ну, что вы думаете? Уехала. Я как раз где-то через пару недель летел в Узбекистан. Она знала, что я еду. Она мне написала, точнее, смс, что Александрович, в Ташкенте обязательно мне позвоните. Я позвонил, она приезжает навстречу там и рассказывает, что у нее дома вообще все по-другому. Муж-то, оказывается, Бог. Он такой классный. Понимаете, женщины 60 с лишним лет, из них 30, она мужа вообще-то не видела рядом как существо. И она мне показывает ролик. Ну, слова-слова, ладно, все хорошо. Ролик. Подъезжает грузовик, выходит муж. Говорит, снимай на этот... Она, я, говорит, включила телефон, снимаю. Он открывает борт, полный кузов цветов. Это, говорит, тебе за всю жизнь, потому что я тебе не подарил ни одного цветка. И вот это произошло с женщиной за 8 дней. Ничего не читала, ничего не знала. Но вот это... Живое общение, она, по сути, через живое общение приняла в себя все, что во мне было. Она была открыта. Она не сидела так. Она, просто старалась понять, прочувствовать, что неясно. Просила разъяснить. То есть, она действительно с открытой душой. Ради того, чтобы дети были счастливы, она готова была эти восемь дней... Все делать. Говорит, что вы хотите? Я вам постираю, я поглажу. Я... <связывая> Приносила какие-то мне вкусности. То есть она старалась быть со мной как можно ближе в контакте. Потому что личный контакт такой, контакт глаза в глаза, он дорогого стоит. Вот это вот не единственный случай в потоках жизни. Потоков жизни уже прошло около 30. Столько разных случаев, столько всего классного, что передать трудно. Так вот, друзья, интернет, пожалуйста, не пользуйтесь, не закрепляйте в себе квантовость мышления, то есть там хватило, там хватило, квант, квант, квант, квант и никакого, э, никакого результата. Если вы пользуетесь интернетом, то целенаправленно, конкретно, чтобы не терять время. А с прочувствованием, с глубиной старайтесь такие материалы осваивать. Которые, а еще лучше, те, которые затрагивают еще душу. Не просто для ума что-то дают. Душу затрагивают. Это труднее, еще труднее найти в интернете. Но можно найти. Книги читайте те, которые написаны с любовью в которых звучит любовь. В этом случае, вы даже прочитаете мало, вы поймете много. И вот здесь я хочу вам сказать об одном важном моменте. Настоящее вот общение заключается в том, что когда общаются сердца. Вот тогда это настоящее общение. Когда общаются умы, это разговор, но это не общение. Общение обязательно на глубине сердца. И уже теперь я с любой аудиторией я выхожу, и я общаюсь, и вот с вами тоже, на уровне сердец. И каждый получает то, что он слышит. Это всего десятая часть того, что я хочу сказать, того, что я могу сказать. Хочу это даже не то, потому что я могу, потому что каждый берет из моего сердца, из моего мудрого сердца, берет то, что ему нужно. И уносит то, что ему нужно. Вот такое общение на уровне сердец. Вот это высший пилотаж общения.